полили уже да всем привет с вами я макар и сегодня у меня ролик с хромакием. вообще почему он у меня сейчас так плохо работает если он у меня только что отлично сейчас работал на записи ну вот что то у меня уже получается он у меня только что отлично работал алло так ладно а, как вы помните да в прошлом бункере у нас было все плохо, потому что у нас не было света в главном зале. В главном, да? Но я сделал в главном зале свет. Он выглядит вот так. Вот он. Весь горит. Ну, ладно, мы его выключаем, потому что мы экономим электричество. Не правда ли? Так. Вылазим отсюда вы. Нет. Нет. Не говорите, что я сейчас сломал вот эти ваши все механизмы. Че, чё, вы че, вы че, вы че? Я сделал свет. И у меня опять геморрой, да? Так. А, господи, я понял. Все. Как всегда, ребят. Понятно. Все раз, два. Нет, надо вырубить все. Надо вырубить все вот это. Так, вот тут у меня почему-то так сделалось криво. Так, все, все, отлично. Ура! Мы сделали наш бункер теперь полностью готов. Они а не... не полностью готов. Так, да, конечно, там чуть-чуть шерти поломал. Ну вот, ребяточки. Да, как вы видите, полноценный бункер. Я так и не придумал, как это защитить. Все, он моментально закрылся, да? Да. Ну что же, ребята, как вы видели, да? Мы доделали с вами целых два бункера. И... Так. Ну что, ребята, сегодня у меня третья часть. Третья. Такая долгожданная, ребяточки, часть. Это третья. Так. Все. Это дол долгожданная, мне кажется, часть была на моем канале. Потому что кому-то нравится, как... Ага, куда я побежал-то. Потому что кому-то нравится, как я строю, а кому-то нет. Вот они наши бункеры, вроде бы. Да, да, вот первый, вот второй. И сейчас, ребяточки, мы будем строить третью часть <свы> бункера. Вот так вот. Так давайте, ребят, поехали. А, мы с вами очищаем полностью инвентарь. Все отлично. Господи, а чё они всегда невидимые ходят? Вопрос просто. Алло, торговец. Вот его не, не увидишь. Я его ударить хочу, а я ему дорогу куда-то делаю. О, -о, -о, о тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Так, ладно, короче, строим. Следующий бункер я хочу сделать огромным. Просто огромным. Так. И мне это надо прописать как... Айр. Готовимся. Ооо. Утышь. Я хочу проверить. Можно мне тут... МК Солар. Не, мне нельзя. Я, короче, хотел поменять тап, чтобы у меня не выключать обзор камеры. Ну ладно, неважно. Так, значит, поехали. Ой, ой, ой, как фризит. Ой, ой, ой, нет, нет, нет. Нет, нет, нет, и нет, и нет. Нет, и нет, и нет, и нет. И нет, и нет, и нет, и нет. прикиньте вода бесконечная. Это из-за одного такого что? Ладно, будем считать, что это нормально. Будем считать, что это нормально, ребята. Это Майнкрафт. Его осуждать нельзя. Ой, как фризит, блин, из-за воды люто фризит, ребята. Вода, прям текстурка фризанутая. Давай! Давай, давай, уходи! Давай, давай, уходи! Так. Ну вот, ребят, ну как вам, мои размерчики бункера. Ладно, на самом деле, это будет дом под землей. Ладно, шучусь. сегодня мы будем строить дом. Настоящий дом. А вот это мы сейчас с вами вернем. дерьт, вот. А что? Тут что-то было? Какая-то яма была? Где доказательства? <свя> Просто выцвело. <свя> так, ладно, давайте мы сегодня будем строить дом. А знаете, на чем? <свя> <свя> на бункере. Да, сегодня мы будем строить дом, дом, дом, дом, дом зум, дом, дом. Что я сейчас, я сейчас сказал? Дом. Сегодня мы будем строить дом на наших двух бункерах. Но я хочу, чтобы это построить именно вот на этом. Так. Наш фундамент. Это вот эта штука. Так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Ой, нет, тут должна быть земля. Вот так. Вот так. Вот так, вот так, вот так. Вот так. Так, вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Так, ну давайте я сделаю сейчас фундамент. Так, прописываем команду. Так, ребят, ну вот у меня закончилось, вроде. Я прописал команду, супер секретную. Ой, ну ладно. придется здесь сделать? Сейчас, секундочку, ребят, я мышку поменяю. Мне надо мышку поменять. светящийся я отложу. Ой, наоборот. А мышку, которая мне досталась от этого компьютера, еще с двухтысячных, я ее подключу. И, а нет. Оригинальная мышка с этого компа у нее левая кнопка залипает. Нет. Подключил. А. Ну, есть. А, ну, ну вот. Так, э, мы сделали фундамент. Наш дом будет бетон... Ой, какая, какая приятная. Так, наш дом будет обязательно бетонный. Так, вот он, бетон. Она прям громкая. Так, и мне нравится это. Так, э, она, и здесь работает колесико. Работает, но... Не сразу. Ладно. Короче, пофиг. А, мы с вами делаем что? Делаем что? Вот это. То есть это просто типа по периметру дома. Ну, это не фунт. А... Ой. Это снег. Это снег. Снежный дом. Отлично, вообще. Здравствуй, Новый год называется. Нет. Не, мне нужен бетон. Ладно, короче, будет дом из этого. Из кварца. Да? Да, это кварц. А, о, господи. Ну, как всегда, собственно. А, ну он, в принципе, отличается. Так. Так, вот так. Вот так, вот так. Вроде белый бетон, да? Так. так. Ну, я думаю, это надо засчитать как за третью часть. Потому что это как-то связано, наверное, с этим, с бункерами. Так. Ну, так, теперь надо делать опоры, как я это делал в Майнкрафте на андроиде, на, короче, на телефоне. Напишите обязательно, ребят, в комментариях. Uh, у кого что? У кого Android, у кого iPhone? Мне кажется, iPhone лучше. Или Android. Короче, давайте я сделаю просто опору и может чуть-чуть увеличить территорию. Давайте. Ребята, остались последние штрихи нашего фундамента. Все. Заменил одну и тот, один и тот же блок. Ой, нет! Ну да, в принципе, замени... закончились последние штрихи фундамента. И ждем столбики. Так, расчищаем, ребяточки, территорию для окошка, да. Чтобы был красивый пейзаж. На пещеру, конечно же. Без этого нам никуда. Ну, да. да. Красивый пейзаж вообще просто. Соглашусь. Очень красиво. Так, так давайте вот здесь тоже прочистим. Так. Угу. Так. Слушайте, ребят, очень хорошо даже получается. Очень хорошо даже получается. Не, реально очень хорошо даже получается. Куше, блин, затекла. Так. О, слушайте, красиво, отца. Красиво, отца. <с> красиво, отца. Ой, как красиво, наверное, будет слушать. Наверное, да. Именно, наверное. Я думаю, я еще, знаете, почищу вот это все. Вот это все. Я изменю это на траву обычно. Так, залетаем вот. Ну, слушайте, вот такой вот у меня получился каркас. Он, конечно, да, некрасивый. Но подождите, ребята, потом же будет дом. Это же дом, да. Так, ну давайте вот здесь мы с вами тоже сделаем вот такое окошко. Ладно, берем с вами вот это квадратное стекло лятый квадратный. <смех> так. Это в блоках. Так, вот так. Не, давайте. А красные окна тут есть? Ну, нет, тут есть. Так они в декорациях. Так, так, так, так, так, так. так. А, нет, сэп, здесь. Да, ну. Блин. Возьмем красные, черные и белые. Здесь я поставлю красные. Обязательно напишите в комментариях, да, что у меня построить <с> в следующем ролике. Так, нет, здесь не, нет. Однотонно, если здесь будет просто какая-то обычная стенка, да, там. По рандому просто сейчас натыкаю блоков, да, и вот так буду заливать можно сказать заливать да так ну давайте здесь на рандом поставим там вот такие так нет это мне сейчас не нужно логично да М -м -м, не бетон надо было оставить ой да бетон а, берем сейчас бетон с вами и разные цвета стекла там не знаю зеленые желтые синие ну и давайте оранжевый. Нет, оранжевый это как желтый. Фиолетовый давайте поймем. Да, красиво. Прям по-радужному будет сверкать мой дом. Так давайте сюда поставим. Ой, нет, уже был фиолетовый. Они как одинаковые, слушайте. А это синий. А, нет, я фиолетовый поставил. Ладно, ничего страшного. Так, вот сюда вот так, вот так вот. Вот так вот, вот так вот. Давайте красный, черный. Давайте белые. Вот белого надо побольше, потому что сейчас зима же, да. Только в Майнкрафте не зима. Так, красного еще наставим. Черного. Маловато что-то чё черного. Так, вот так. Белого добавим. Ну, обычного. И вот так. Ну, слушайте, красиво, красиво. Нет, вот здесь я не хочу, чтобы у меня было хоть что-то. хотя нет. Это можно все тонким сделать стеклом. Я могу вообще все тонким сделать, но нет. Так. Вот так. Сколько там время Нормально. 30 минут до спокойной ночи. Ох, так, давайте вот здесь. Красненький, красненький, красненький, красненький, синенький, синенький, желтенький, желтенький. Нет, так зелененький, фиолетовенький, черненький. Давайте подумаем. Еще черненький, беленький. Кстати, тут нет белого. Так, красненький и давайте еще.. И зелененький желтенький вот слушайте красиво красиво получается но ну, а здесь просто окуну слушайте на мир можно смотреть разными цветами это буква у где-то я бабочку вот это я хотел бабочку сделать так давайте вот здесь вот синим заполняем вот здесь вот красным А вот здесь вот белым. Отлично. Слушайте, хорошо, хорошо. Ну здесь я не знаю, что можно вставить. Ну можно вставить обычное стекло. Это такой, знаете, вип uh, панорама. Ладно, уже не вид никакой. Так, слушайте, мне вот здесь нужно как-то. А, о, господи, страшно. Так, uh, давайте. Не, давайте вот здесь просто будет обычное окно. Ну, потому что зачем так высоко здесь же второй этаж будет. Хотя нет, это будет один дом. Нет, я в этой части сделаю второй этаж. Да, кстати, я в этой части сделаю второй этаж. Так, прочищаем. Ну, вот так вот. Да. Здесь прям четенько. Так. Даем ее в настроиться и написать. Ух, ух, ребята, на самом деле для вас это какие-то там обрезочки, да? А для меня это просто жесть. Вы просто посмотрите время сначала и время вот сейчас. У меня шея, блин. Я сегодня два ролика снимал. Мне их еще выкладывать. Так, ладно, ничего страшного. Так, вот здесь мы с вами тоже сделаем такой однотонный. Однотонку. Нет, здесь, ну, не. Ну да, ладно. Оставим. Так, а, значит. А, нет, здесь все нормально. У меня вот здесь вот будет граница просто второго этажа. И все. Ага. А окна в домах разрешены, вот прям, ну, в домах. Мне, я думаю, что да. Ну, типа стоять и наблюдать, что там, кто делает. Но здесь давайте мы сделаем белые. Ну, подождите секундочку. Так, давайте проверим, как это будет выглядеть. Или же все же вот так. Вот так. Слушайте, не, давайте вот здесь мы просто обычное стекло поставим. Ё-моё. Так, здесь мы сделаем бетон. Все, Так, а, значит, мне вот здесь вот надо... Нет, вот просто это разделить на две части. Здесь мы с вами сделаем красный, да. Синий-красный или красный? Ладно, давайте я... Да, синий-красный точно. Ну, понимаете, да? Намек, Такой пол дом полицейский. Так, ладно, давайте вот здесь вот бабочка, бабочка, бабочка, бабочка. Бабочка вообще разноцветная, да, с пятнышками. Так, и зеленый. Нет, нет, нет. И красный, красный, красный, красный, красный. Это прям красного не хватает, прям чувствую. Так, вот сюда. Ага, ага. Мне на такое через бабочку смотреть. Нет уж. Так, ощущай. <клёх> так, а, мне такое через бабушка через бабушку не надо смотреть. ребят надо ускоряться, потому что у меня время лимит, да? Давайте вот здесь, да, сделаем просто дубликат тех крылышек. А вот эту бабушку сделаем обычной. О, как красиво стало. Так, давайте мы с вами ограничим. И думаю, на этом будем... Нет, не будем заканчивать. Ну, и, дальше, давайте добиваем до 24 минут. И я уже завершаюсь. Так, давайте а вот здесь сделаем где-нибудь ступеньки. Можно же лестницу. Но лестница это будет как-то однотонно. Ладно, давайте сделаем ступеньки. Кварц. Намного жалко, что нет, кстати, бетонных ступенек. Потому что у меня были бы У меня были бы бетон. бетонные ступеньки. М не хватает слотов, на самом деле, в Майнкрафте. Не хватает. Так. Если ты пригодишься, я тебя возьму. Так, а вот так. Вот так. А, ну, в принципе, их тут недолго делать, потому что у меня дом маленький. Повезло, повезло. Повезło, повезло, повезло, повезло. Так, вот здесь вот так, да? Вот так, вот так, вот так, вот так. о моё Так, вот так, вот так. Вот, вот. Это то, что я чего я так долго ждал. Да ё-моё! Ты встанешь сегодня или нет? Почему она так встаёт? А, вот, вот, вот. Нет, короче, вот так. Зачем я столько времени сейчас на это потратил? Так, вот так. Отлично. И Идут у нас вот так вот, да? Так. все. Вот здесь вот у нас панорама обычная белая. Здесь у нас красная. Много красного в этой комнате. Давайте фиолетовая. А здесь мы просто заделаем на всех этажах. И делаем потолок. Так. Я пытаюсь просто достроить этот дом до конца. Не, я монтировать, ребят не буду просто. Я не буду ничего обрезать. Это невозможно просто. Еще он пока монтироваться мне здесь будет. Ага. Так. Заделаем вот здесь. Ну, здесь надо так однократно, ребят, заделать. Так. Вот увидишь такую будку, да, и поймешь А, вот-вот, вот он, где мой бункер. Слушайте, бункер под домами очень часто делают, потому что, ну, типа, мало ли чё там. Не знаю, там, например, та же радиация пойдет, да? Так, вот здесь, нет, это просто дырка. А, у меня... Нет, вот это я не буду делать ничего. Эту колонгу я просто закрою. А, у меня здесь нужен дверь. Красивая, прям красивая, ребят, двери. Давайте Ф думать, какую дверь выбрать. В этом видео я построил дом над своим бункером. В этом доме ничего пока не стоит. Ожидайте второй, а ожидайте четвертой части, где я буду обустраивать дом. А здесь у меня «Форточка».